Удачи! Настройка видео. Настройка видео. Ой. Я все. Удачи, ребята. Леш, что делать? Мне надо скайп свернуть. Срочно. У тебя, у тебя что? Мне надо срочно открыть рабочий рабочие У меня был бандикам. Ну, не надо. Не выходи. не срочно надо, Леш. Не срочно? надо, срочно. Все. Удачи. Удачи. Всем понеслась. Удачи. Да, давайте. Ребята, поточку парни. По точкам. Так, сегодня как разбирали да. тактику? Миш, Форку а, странно. мы красные, мы красные. всем, фейк? говорит, только как, только говорит, как, и все молчать. Ребят, помните наш фейк на меде? Давай. Вот так же дымим точку Бет. Дымим Бетту. Okay, Потом просто через такую нагло заходим под камерами под стеной. Ириус, ты лагаешь? Да, да, да. Сильно? немножко посадить. Да. Сейчас сим, сим, Нет, отлагает. Сейчас отлагает. Сейчас отлагает. Ждем всех. Отлагает, я не, не могу играть, играть, не отлагает. О, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, заходим заходим, все, смотрим, Смотрим, смотрим, все, Поезд ждем, ждем, пока поедет поезд. Смотрим, чтобы нас все, обошли. все, вперед. Давай, ребята. о У меня как-то наслабили. У меня так лагает жестко. Ребят, что это такое-то? Я не понял, у меня гранату. Нео, помнишь, как я тебя учил? Да. Понятно. Направо сначала. Понятно. Уйдивший. Всё, давайте, один кишку. Бомба, один ставим. Нео, нео, давай. Серёж, тащи. Ирюха бомбу. Выбирай! ребята, выбирай! Хорош. План один, план да. Хорош. Все. Все за нами отлично. <плес> так, все отлично. Давайте бэту прорвемся через через Че Че <плес> А у них у один кашанул, одного кашанул у них. Okay, выходим мы тоже, да? Не, не, не, не, не, не мы не выходим, мы они выходим, не выходим. Win. Краш, Team win. Кражу Все, опять будем никому получать, да? Я всем змите. Нами? Да, один-доль за дами. Все ведутся, Так. Часы, а? там... так да, да, да. Э -э еще не все... Давай, э -э Филь, да. Филя, давай со мной на Б, остальные все на Альфу. Э -э ну, как попробуем развести их. Давай, давай. давай Чё, ребята, а, а чё, почему 1-0-то? Потому что мы взяли раунд. А это раунд считается? Да, краше да, краше А чё-то у вас долг жестко, как галка, у вас порвал да галка нас со спины обошел, надо, если бы да, да, вот не просто... а, ну, со спины, да, надо просто будет в следующий раз учесть. Короче, Когда будем наш... тактику разрабатывает, надо учитывать этот нежданчик. У них один сидит на камерах, чекает, то есть он потом уходит на ящики. Я понял их тактику. Просто, просто нажми, нажми паузу пока. Иди. Все нажмите, и все, все пока. Все, отлично, понеслась. Че раунд за нами сейчас, да? Да, один да один мы по-любому сейчас возьмем, я уверен практически. Если мы сейчас будем это всего играть, получается 8 раундов осталось. Ну да. 9. 9, ну а У меня FPS 22, что творится? У меня вообще 60. У меня вообще... У меня 80. У тебя, сейчас все нормально. У тебя, если 80 не превышает? ну нет, вот 79 вот так. Сейчас, ребят, перешел, если 80 превышит, то дисквалификация. У -у, 79. Мне кажется. А ты поставил FPS 80? Там у него, по-моему, кречение на 80 стоит. Все нормально. Юха сказал, FPS 10. Поставить. Я поставил. У меня Иди с нами, кто не пошел с нами, а вы И, И не еще, кто? Ничего, ничего, нормально втроем здесь возьмем. Заказываю Заказывай музыку, парни, заходим. Пойдем, Миша. Как разбирались сегодня. Время. Минус. Отлично. Бета нас. Вот эти нуха, где мы разбирались свои. Иван очень хорош. Ой, сделаем. Минус два. Плант наш, бета. На у вас. Пулес, пулес, пулес. Алис, провидеть, я скажу. Не школь сюда не вижу. Берите. Берись. бета план все поставить. Да, все. Минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, ребят, минус, минус, Блин, я не заметил. Ну, конечно, снубил он. Нормально, нормально. Ребята, все на А, давайте. Давайте на бету опять они нас там как бы ждут и как бы нет. Давайте, вы на Б, мы, мы смешиваем а -а. Пойдите, помните нашу, нашу тактику на меде, когда мы закидывали... При... мы на Б, Один в один а -а. так же, просто один остается и кроет нашу попу. the на Fire in the холл! Они растерялись, когда мы забили Бета наш, бета план. Я не могу играть. Они просто. Ой, я застрял, блин. Поезд, где-то поезд бета. Забрали его? Нет, где Да, да, правильно, Миша, правильно, где-то. Где-то тут накротник. Там Миша. Сейчас мы. Миша, не смотри, вот он. <СУ> <Кого>? oh. <СУ> смотри, поиск, смотри, сейчас oh, oh. oh, Я вообще чисто направо нажал, чуть не сделал. Просто поезд. Блин, okay. okay. я не знаю. Почему его сейчас нормально. Okay, A, а, ребят, на А. С кленами на Б закидываем все на А. Да, да, да, наш покус Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, Давай, Давай, Миша. да, да, да, Миша, гоу, Первый поезд, чертень. Пять, идем первый поезд. Три, две, одна, поехал. А вы понимаете? Все, просто играем от минус. Как я, ребят, дай его. Просто играем. <соценно> а Откуда, хоть я вообще не могу У угу. <соценно> Меня все время минус. Уходим. уходим, уходим. Давайте в поезд. <соценно> Ребята, я обхожу. Все, я его не видел. Ашка, Ашка, Ашка, камень, хороший. Все, план наш, я кишка. Пошел, альфа. альфа берем, да, ребят. Альфа берем. Спасибо, берем, давайте. Нет, Джос! Раунд наш. Посмотрите а, нам еще. Какой, сейчас посмотрим. 4-0, 0-3 ю. Лша, это все ФПС, это нормально, это пройдет. То есть нормально, убирайся в лад. Не наша мапа. Не, что, просто, что, ребята. Как я его скажу, да, ребята? Гроза, гроза, гроза, гроза, ребята что делать? А? Ну, давай ты что ли, БРУ? БРУ! БРУ! БРУ! БРУ! БРУ! БРУ! БРУ! БРУ! На БРУ! На, на, а на, а БРУ! Ой, на ребята, на бой! кто выгорит, никого нету. Иди, глупой. А он на самом, улег, спрыгнул он. Тихо, улег, улег. Он еще один, улег, еще один, справа. Он берем. Давай. Он не может. Отлично, че, остался последний. Но Он не может... Ой, ой, ой, ой, ой. Вам, Альфан, спасибо. Спасибо, Альфан. Удар, Люха, хорош. Что ты делаешь? А, в принципе, да. Сейчас, сюда. Сейчас, Сейчас, руки, спитери, руки спитери. Сел, Первый минус, дальше все Послон, на себе знаю. Просто, нет, ребят, чисто минуту ждем их. Они сами к нам придут, Да, давай, давай, тут ждем их. Нигде в оборонии, нет, как не готовится. Ждем, ждем, ждем, ребят, не бежим. ждем, ждем, ждем. Мэн, мэн, мэн, мэн, лёш, сядь вон там, вон там, вот сядь. Не вылезайте, не вылезайте, я скоро ест на Давайте, ждем еще 30 секунд. Ш... О, О, отлично. Все, мы знаем, что они шли к нам. Просто все, давайте вам. вперед, бет, берем, берем, берем, берем, берем, берем. красный, тоже красный. Ой-ой-ой-ой, полоса Б. Я МСДшку возьму. Может, обойдем с их базы на А, давай, ребят, с их базы на А. Да, на А, ребят. Так, на А, на А. Показать, Отлично, представляю, как они играют за красок. Еще входим. Давайте, мы тоже входим. быстрее, вход. Входите. Да, с двух сторон зажимайте. Чтобы... Все, а, все, а. Один а, стоешь и двое за эту хрень. И один пишет. Пишки, кишки. Фед, забирайте с двух сторон. Ребята, не по одному сходите. Как они вас умудрились забрать. Я вас Фу. хорош... Хорош, хорош... И я хорош, просто спас. Просто 82, ребят. Я уже кишку... Филь, да ты тащил! Я это уже кишку обходил. Я не Нормально. Мы 6-0 выигрываем. Да, 6-0 это хорошо. Ребят, теперь что вы делаете? О, тишки, тишки, первый поезд, проходим. Тебя аккуратно поезд. Пять, четыре, четыре. один. Поехали. Два, один. Поезд, поезд, поезд. Минус. Где? А, пошли на Б. Пишка B на не лезем. Ках, иду к тебе, как. Минус два. Хальф, По, По камерам ребята. не вижу. Быстро ко мне, давай смущайте. Вот он, вот он. Вот он, вот он, вот. Каха, вот давай, давай. А, а, ребята, а, давай. А, а, а, а. На план. А, Миша, Миша. Шеминирует, минируй. Шеминирует, Миша. Шемей. Шемей. Миша, ты можешь, Миша, Миша, хэт Шемей. раз. Отлично. Нереально, Давай, Ленин. Спрячь, спрячься, спрячься, спрячь, спрячься, скажем. Город! Миша, лучший. Миш, все тоже руки сплотели, Миша. Ну, да. Я уши лиши. Я весь потом где. Не, за меня руки потеряли отвечаю прям. У нас определился состав на турнир. Точно не я. Ну ты гонишь, метро просто не наша мапа. Представляешь, чтобы с ними было на ДЦ. Или на лошадь. Или на топишь в самом люксе, да. Давай за на Б. Лестница, Б. У вас тобой один. Тихо. Боже, Лех. Давай. Я просто качаюсь быстро. С тобой, ребят, один. Нормально, берем его. 4 в играем. Блин, садись, вот я его. Обойду, сейчас. Лагает нереально, ой, ой, ой, ой. 7-1, ребят, мы 7-1, первый раунд. Нормально все, не сын, я знал, я знал, где они. Бомбе фьюз. Бомбе Да, один. Да, а -да. Руки сподели вообще жестко. А, да, да, right, да, видишь. Вперед. 7-2, Еще Лех. один, сейчас еще один и смена. Кой еще один и смена? Еще два. Один до 9 играем, у нас слюс а, до 9 чувак, на мы бать. отлично, АВП давайте на АВП, у нас 11 ой, ой, ой, ой, Алька, камера, охрана, дай мясо мэн, хорош Давайте на «Б» уже закланчить. У один-один. Oh, Помните, как я уходил через кишкурс? Так же. Пусть, Убивай, Пусть, на. Да. хорош. Но что ты делаешь на «А»? Ну, я жду, пока не выйдет. Той, один последний. До мяса коцами. Я его... Вон ребята, на ребята, длина. Дрельно... Я еще последний, что ли? Это плохо. Еще выходим, что okay. Выходим. А, мы выходим. Выходим, народ. Выходи, Миша. Смена. Смену делаем. f 7 нажимать, да? Гоу. МПШ. Филя. f 7, -7 нажали, все. Да, да. Я догад. успел. Один раунд так, защиту мы отрабатывали, причем жестко. Никакой, никакой Фил один раунд. Еще два раунда. Один. Два раунда нам до победы. Ой, один. до десяти А, один. какой, до 10 играем вообще. Окей, а. okay, let's go. Еще два раунда. Счёт один. Да? ты видел, Ещё, там, счет девять-один. Мы защиту сегодня, по-моему, отрабатывали, да? Да. Ребята, они будут пробовать нашу шашку. Ловить их. Камера. Минус один пешка. А, Кусы вообще. Ой-ой-ой! Находим, находим. А, на А кто-нибудь Тихо. Тихо. Мяу, помнишь, мы пробовали сегодня нычку? Давай. Скажешь, что дойдет? Да. Хоть ты скрины, делаешь? Тихо. Ставит, давай! Нау! Хорош минус. Давайте два-три защити. Один кот с наеду точно. Так же. Бум! Сейчас ко мне на придет. Двой, двое джинс. Один длина, другой в этой кишке. Пригнись, нао, я тебе скажу, как выйти. Киш, что-то идет, походу. Сзади. Камера, камера Сейчас план там на... будет, ребят, стойте, я план на Б. План на Б. Как мы не прочекаем ты? А, как ты их не... а вот Пэш, давай живи! <свист> Хормож! Трандом. <свист> так же патка, так живе на камеру. Давай, тащи его. Два у одного. Время, минуты 15, потом просто от него побегите 30 секунд, держитесь. Направо повернись еще на Эл. План... Направо и. План Б, план Б, план Б, план Б. Где? Рассекал. Вон, встает. За... Хорош. Все, выходим. Какой выходим? Еще, еще раунд. один раунд. Еще один раунд. А, да, все, еще один, да? Четверо, просто четверо. Все вкусно. Так, я стою, чеку, чеку поезд. Миша и кто-то еще. Э, давайте на бету. Э, АВПшу на камеры и один путь поезд. Я Там. на бету, я на бету, я на бету. Разберитесь. Тихо, тихо, тихо, тихо, ребят. Не стреляйте, не стреляйте. Помогите кто-нибудь. Нео, ты один там на Б. Да, да, тихо. Миш, помоги на Б. Поезд, скорее всего, будет. Кто-нибудь смотрит камеру, да, нет? я смотрю камеру, а Один на Азах. Забирайте его. Нео, тихо, тихо, тихо, тихо. помочь? Не-не-не, походи. -не -не, Второй не. поезд через 3 секунды. Раз, два, три, едет. ВООБЩЕ! На Б, на Б! Ой-ой-ой! б б давай давай ну, хороший. хорошо, как еще я. один! Чё, еще один, еще один там! Ой-ой-ой, поезд! АВП, аж Б-то будет! Тим, макань, гори! Не орал, макань, блин, чё! Давай, жди их уже на речи синих! Давай-давай, не, он спалил б ставит Б. Я видел, что он спален, Я сказал сказала ждать на республике. Сейчас может прыгнуть, на Да вряд ли. Нет. А, нет, ой. Жестко ему просадили. Было жестко. ладно, АМС возьму. Выходим. Все. А, мы взяли, да? Все, выхарались, okay. все. Все, все. все раунд. 9-2, счет. Ой. 2 9-2, 9-2, все правильно. Шесть, Уходи 9-2, 10-2. 9-2. Мы проиграли, 9-2. Все, правильно, ты ушел. На эту зап. сидит. Как за На, На А1 идет. На А1 идет, АВП. Бэта есть. Сейчас по ребятам не знаю. Бэт нет пока никого не. Ну цикал, Я понял. Заказываю. Удачи, спасибо. А мы поспасы. Вот здесь Там, там, где Б, Диана, Б, Диана, Б, Диана. Диана, Б, Диана. Как, как, у тебя? У тебя, как, там. О, нет, вору, вору, вору, пошутил, извини. Леша! Один, в, киш, в кишке, в кишке, один, как как в кишке, как Диана, Б, в кишке. Слушай. Леша, только засмеять не забудьте. Ладно, я ушел с камеры, ребят. Сыка, нет. Стой на камеру, Фильм. Я на камеру. Да, Стойте кто-нибудь один, да. мы рашим, он один. Минус четыре он не сделает даже при любых возможностях. А вдруг он цыган? Да не цыган он, я тебя уверяю, Роберт. Добл Хорош. Все, уходим, да? Леха, скринил? Да, да. Все, выходим. Okay. Уходим, хоть мы ходим, Все, теперь их 5. 10-2. 10-2. Все, их 5, да? Нет! Да. Да. Э, да, сука, ебаная, я где в руки. У меня еще писалось.